...конструкции ученого Владимира Фукова. создателя замените перебарки на траволке». Он в фотоапрошлом веке на этом же заводе трудился. Если просто взять и, на как, а, то, а, и сильно. а если еще если... раз, бросал в ресторан, отправил друзьям на эфир, поначалу никому не понравилось. Окончательный вариант. Выбирай. and take the present. It the thing that you have to start to fight for ситуации помочь нашим производителям выйти на рынки, торговые сети. Здесь больше регулирования должно быть на местном уровне. не за то, чтобы отказаться от какой-то очень Весь мир уже работает на уровне транснациональных корпораций. Мой коллега из Швейцарии говорит, а сейчас у Швейцарии заказы из России увеличились в десятки раз. Что у нас? Заводы больше стали работать? Нет. У нас поставки из Германии. На яблоках нет гражданства. Конечно, швейцарцы стали есть германские яблоки больше. Но кто отличить германские яблоки от швейцарских? Таким образом... Что мы получаем в результате этих самых санкций. Мы отыгрываем конкуренцию на международных рынках. Наш производитель от этого не выигрывает. Поэтому санкции, на мой взгляд, это полнейшая звука. Конечно, у вас есть санкции в принципе для обзора. А, я хотел бы напомнить, что санкции были мотивированы не экономическими соображениями, а политическими. А санкции к нам примены, были введены для того, чтобы нанести ущерб. Нанесли ущерб? Нанесли. Если в феврале по опросам ФОУ, у нас экономить стали чуть больше половины э, семей, то в июне 2-3 нанесли. Нанесли ли вы? очень сильно в этом ценилась теперь экономический смысл для нас нам объясняли и правильно я лично всегда поддерживал что нам надо создать условия для того чтобы наши деньги шли в кармане не китайских э, там финских немецких э, граждан <звук> а, а, на самом деле вы говорили про эстонских рыбаков, чем я именоватый, ага, и несутся, и, да. а, и... <звук> это дело скульптуры, только скульптуры больше люди, и про польские фермы. Это электорат, а, поэтому санкции политическая необходимость, а а не экономить, это электорат своих а стран. А и вы не на юный человек, второе, есть у меня в записи оппоненты Госдумы внести, э в таком случае микроэкономить это чтобы избавить нас от бредоносных на этой ситуации в Бусум, понимаете, вы готовитесь к перевыбору. Так вот, есть а, мировой бренд, написан есть мировой бренд, написан на этикетке, но производится он на территории Российской Федерации, и мы это видели в корзинах наших покупателей. А, это часть российской экономики, и не важно, а, на кого зарегистрировали бренд, но а не смогло подожди Это абсолютно несупрестимые вещи. И с Он воровал засильцы, он воровал одежду детку, он воровал зимнюю Ради вы об этом не знали? Я лично обоих... напротив, и других в событиях. Поэтому... Статильный выбор. Выбрать нового председателя. В идее это несложно. Сначала дачненки устраивают общее собрание. На нем должен быть кворум, проще говоря, не менее 70% дачненков. Члены товарищества должны проголосовать за смену председателя. Если голосов будет больше половины, надо составить протокол голосования. Лучше, если под ним подпишутся все дачненки. Протокол отнести Существовать это на практике не так просто. Во-первых, собрания могут проводиться не чаще, чем два раза в год. То есть, если предыдущее собрание было, к примеру, месяц назад, то ждать следующего надо почти полгода. Во-вторых, если председатель не согласен уходить, он может подавать суд. А пока дело рассматривается, он или она продолжает оставаться председателем. Единственный выход – изменить устав товарищества. Например, написать там, что полномочия председателя than you would, should we? реформированию ЖКХ. Эти советы помогут вам составить работать.